Товарищи, всем привет! Сейчас расскажу об одной из наших основных услуг, которой мы занимаемся уже больше трех лет. Она выросла из монтажа мансардных окон, потому что при каждом, ну, каждом втором монтаже мансардных окон в готовую крышу нас спрашивали, ребята, ну, помогите нам, кто же нам утеплит кровлю? И поэтому мы стали забирать на объектах всю строительную работу по мансарде. Сейчас типичный чердак, давай сюда ближе подойдем, типичный чердак э, на, э, ну, в Краснодарском крае. Мы имеем 150 миллиметров стропильную систему, пленку мешковина типа D, самое, чего здесь не должно быть, э, никакой проклейки, карниз пустой, как вы видите, щели всякие, дырки, где-то что-то подтекала во время стройки, стропильная собрана ужасно. Здесь нужно сделать три услуги. Первое это переусиление и переделка несущей части стропильной системы. То есть здесь вы видите, да, с этой стороны у нас при пристенок уже сколько, ну метр шестьдесят, наверное, высотой мы его переносим на метр десять то есть вот здесь вот чистовой ну, черновой высоте будет метр десять когда здесь придет уже гипсокартон или имитация бруса вагонка будет метр пятнадцать забиваем это все на больше гораздо крепежа убрать нужно вот эту опору мы ее уберем с помощью продлевания стойки все это покажу в следующем видео ригель у нас сейчас нету, во-первых, не хватает двух ригелей. Если мы сдвигаем пристенок вглубь, то расстояние между точкой опоры стойки и точкой опоры ригеля у нас расходится. Поэтому нам нужно опустить потолок, то есть опустить точку опоры ригеля. Все равно этого недостаточно, крыша как бы и в таком состоянии она на голову не упадет, но для того, чтобы отделку не порвало при ветровых, снеговых нагрузках, это нужно все максимально усилить, мы делаем ригель вот, по высоте, как сейчас выложена кладка. Мы его шпилькуем к стропиле, забиваем еще квадриллиард, квадриллион э, ершоных гвоздей. Делаем стойки на каждую стропилу, добавляем еще два ригеля прям до соседей новых. Все это делаем еще укосином, собираем такую в общем, ферму наверху, э, при стенок усиливаем внизу, все передвигаем и получаем уже после этого такой твердый э, скелет, который будет держать нагрузки. После этого мы ставим мансардное окно. Мансардными окнами все очень плохо, но это не значит, что мы не будем делать мансарды. У нас, во-первых, а большой запас, во-вторых, мы умеем делать безрамное остекление в кровле, то есть будут глухие окна у вас стоять. Да и я думаю, к тому времени, когда закончится наши запасы, либо А, кто-то изобретет, либо Б, э, поставки наладятся. Вот, выбирайте сами. Здесь окошко Факра э, Стандарт класс. Э, 94, 140 размер. Будет становиться здесь. Расстояние между стропил не позволяет его установить. Поэтому мы просто отрежем стропило и все. Ну Шутка, конечно. Нет, все опять же усиляется. Стропило Стропильная нога разрезается ровно под 90 градусов, как завещал сам Виллум Кан Расмуссон. Отрезается здесь, ставится перегородка горизонтальная, 1, 2. и эту же стропилу мы переносим под размер, куда нам нужно. Тем самым мы делаем не 94 сантиметров, а метр, потому что утеплитель должен закладываться от верха гидроизоляции окна до конца э, стропильной ноги. Дальше, тут тоже получается нюанс по утеплению, вроде бы что тут запихнул утеплитель и все, а вот нет. По стандартам, э, здравому смыслу, инструкциям производителя к этой пленке касаться утеплителем нельзя, поэтому мы набиваем брусок 50 на 50 на каждую стропию вот и утепляем здесь 150 миллиметров. тем самым мы не касаемся пленки. Такая технология, это старая технология, она называется двойной вент зазор. ее применяли тогда, когда в Европе еще не делали диффузионные мембраны, которые пропускают пар по науке, а влагу ну, там протечки не знаю, конденсат, который на металле скапливается, не пускают обратно. Вот. У нас также есть еще некоторые приемы, которые мы используем для того, чтобы вент -зазор вентилировался правильно вот в таких местах. То есть воздух через карниз заходит, проходит над утеплителем, забирает влагу, пар, все и будет выходить. Но такие мелочи, секреты мы не будем рассказывать, потому что наши конкуренты все за нами следят вот, и воруют, как мы... Какое-то нововведение дела, монета ворут. Так что если вы в Краснодарском крае хотите переделать чердак мансарду единственно правильным, отработанным способом, прям э, по э, инструкции от нашей компании с гарантией 5 лет, обращайтесь. Э, такая мансарда, при том, что в ней будут нарушения изначальные. С нашим монтажом, с теми технологиями, которые мы применяем, стагнировать не будет десятки лет. Вот, то, как делают наши конкуренты, эковатчики, там, козловатчики, мансарда будет все время стагнировать. И с каждым годом ваш кондиционер будет больше потреблять электроэнергии, а вашему котлу надо будет все больше и больше накручивать, чтобы он подавал на мансарду отопление. В следующем выпуске я покажу уже, как мы переусилили все и установили мансардное окошко со всеми подробностями. Следите за нашим каналом.